Если единичка, обратить внимание на здоровье. Если двоечка, добавится материальное благополучие. Если троечка, какие-то будут идеи или что-то нужно сделать, связанное с работает, то есть что-то нужно обратите внимание на работу если четверочка то тогда обратите внимание на семью им не хватает любви если пятерка доход увеличится если шестерка нужно найти либо тех кто ворует у вас производство там или из вас либо вас поднимет по лестнице либо вы найдете хорошую работу если семерочка время пришло веселиться напьетесь или веселье будет если восьмерочка какие-то интересные, скорее всего, события, которые будут у вас с домашними, или что-то будет такое интересное в вашей жизни, удивленная новость, которая вас удивит. А если девятка, то девятка – это, может быть, вам пора принимать гениальное решение,